Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем на отцовского ремня. Значит, пьем одно пенальти, один штрафной и накатывает мяч вратарь. И ебошим поворотом. Короче, всем удачного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. «Я, Ч «Я, скажешь? А сейчас все забью нам. Все будет. Блять, мужик себя подводит. Ребята, если не заряжен, словно солнечная батарея, но круче, потому что даже нету солнца, а я все равно заряжен. Паша на воротах. Решаем вообще баночку сейчас кладем и уходим в отрыв. Первый уже не забил. А ноги будут с каждым ударом труситься и трусить Что, готово? Журава. Пачка журавлем. Yeah. Yeah. Well, Udari, длинчик заряжен как солнечная батарейка, а я как Юра Сэлл, нах, yeah. зайчик. <звучит> зайчик, понизу по катни зайчику нахуй. А -а -а. Ну, это хуйня так, как обычно. А я сразу увидел, что он в тот побежал. Ее <звучит> <звучит> <звучит> <звучит> новый мячишка, он как <звучит> раз для меня сейчас <звучит> просто <звучит> буду в девятке хуятке, <звучит> там, <звучит> там крутить <звучит> буду, блядь. Смотри, детский какой-то, уйос. Мы как всегда красивый, нахуй, вот тебе бюроцелл, нахуй Да, по классике пидо, пенальти ща Няч купили, с... нахуй, самый легкий, восемь ударов, <свист> нахуй, с пенальти <свист> пизда, нахуй Наша, да, убивай нахуй я... Сейчас будет хасбик, ебай, просто Железный бетон Мари, пожалуйста. уже нет, Не, дядя, это мне, это не, это мне. А это спады, Эти вот перцы рисковываем, а я перец, который доказывает дело. Давай делом, блядь, ты хоть раз нахуй пробил, нормально, дело, блядь Фу, блядь, это такое... Фу, хрик. блядь! У меня тошнит от этой хути Это результат называется красоте, короче, как всегда результат Все, Ну, на такое смотреть, нахуй. Тебе научись так подставлять а. результативно. Я тебе покажу на твоих да, ударах. Да. Ой, бля, сори. А, нормально? А. Нормально. Хуёво, блядь. Надо было не бить нас. Ну, а что ты ударил? Я сказал остановить. Ну, да, что Да, бля! О, О да, то штангена. Считается? Нет. Да. Ага, о, Давай это, это сабдековские, блядь! Да, а теперь то же самое, я тебе покажу, как ты бьешь и как ты, блядь... Вот бьёшь, эти сабдековские, нахуй, же, блядь! Сука, вот эти, блядь, пиздец, нахуй! Даже смотри, блядь, неинтересно смотреть-то! Блядь! Блядь, пенальти не забивай, нахуй! А, а, да, да. а там за линией, за линии, не забить! За линией нахуй, линии, блять. Потекла ебалка. Вот ну давай, давай стар, можешь с места бить, просто в угол щеткой. Сейчас я блять с места щеткой дам. Давай. А. Блять, что вот это вот время тянет так вот? Все нахуй. Отводи блядь. Да, Дамирчики да, ювелирных. Ничего не забили, не думала. Бля, собдехи такие камин ловить надо по центру идут тут на Давай, давай, цыркурку. Все, пиздец, пацаны, понимаете? На я уже знаю. Сейчас уверенно, да, у нас красив. Давай, дитя счет Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ебать давай, давай, давай, давай, да, Бля, это я не забью, нахуй Ну ты, бля, совсем уже, блядь, вратаря не уважаешься Да иди нахуй, блядь Ну это пизда, это все, я приебал. На-на-на Сказал по удару и... Ну это сабдековский, блядь, сто процентов Гол, мимо так и будет теперь пока Стар не начнет нормально играть так и у меня уши даже замерзли от твоих ударов смотрите на лук баный сыр отлично оставил на воротах и считаю, тащил почти 7 мячи, самые тяжелые сейчас буду Бля, за okay. блядь, заебал муробишь. Щоку? Окей. ничего Блять. Маму. Мав. Маму, мав! А папу мав. <смех> Маму сюда на базу. тут за место штрафного. Вот наебать решил. Я? А сейчас спит. Давай, блин, спит Хорошо. Меня, блядь. Неинтересно. Кечерышка, нахуй, на воротах, мешкообразное существо, блядь. Да, блядь. Под всех пропустить надо. Да не нахуй. Ебать, почти попал ха ха Если не в ёбую. Хуста, чё хуста. В игре Давай джапо. Араб ебаный, смотри угол. бля что за мешок нахуй? Я его и блядь. тот. Блядь, дырка нахуй. дырка нахуй. Стал мешок на воротах, сейчас проверим его, блядь. лишь ему вратарской девственности, так сказать. Ок. Погоди, Я пантеру Это семейство с дренапитеком. Блядь, ищи. О, <связывая> Это семейство боль... пиздец, <связывая> Больной, <так> которого, <связывая> вы видите <связывая> Наблюдается <связывая> На тренировках уже больше 20 лет Давай, Давай он в спорте, нахуй да, Мира, <связывая> На месте стоит он, А сколько у тебя? Меня... Не, руки в карманах, пальяжно. Ну да <связывая> Дэн, слышал? <связывая> Какие поросячи читер, нахуй Оп! И Садай! мешок сабдековский пускать такие Да. И тебе на Сейчас проверим, как этот мешок стоит. Туда подъемчиком! Уверенно. Такой бильярд не берешь. Вот, девять. Ноль, просто ноль Блядь, но он скачет, похуй Ты видел? Оп Второй не взяло Ебай, еще и три удара в нем Спинайте нахуй Бля, я мафу. Ты что, блять? У Дениса я полетел. Сейчас будет пацки. Вот такая, вот шальная. Императрица. Сука. Давай, Камиль. Давай, рыжай! Да я выиграю, блядь! Выиграю. Ну, давай я буду. Дай мя, дай. Поулыбался, блядь, перед ударом надо. пять? не уебавайся. Я дурилка картонная. Да это хули, дурилка картонная. наверное. меня не эти выбивают, блядь. Я смеюсь нахуй и проебываю, Это пиздец, баный уш. Сколько у тебя? Поросячья, ебать, молочная, готова к наказанию, она. Да! Пидор! Питер ширы! Ой, я тебя выебу, тварь! Так у меня опять! Давай голова! Рыжая, говяжья, индюшачья! Пиздец! Братва! Вы у вас, чё блять? Этот, нахуй, её спонсор? Ой! Куёшка началась, нахуй! Пиздар! А у него тоже 6? Да. а Бля, ебать, ты бы мне так накатил! Да он с Хорош! Да не бей, блять! А дальше его морально трахнуть! Мохорожовка выехала. Магла. Сейчас или пенальти у вас? Насилу, насилу, уеби и мимо нахуй. Ааа! Я смешите нахуй. Да ладно ты морально. Я сейчас проиграю. Вот именно вот в этом моменте. Вот вы меня смешите. Вот именно в этом моменте я сейчас проиграю. Просто берешь И накладываешь на. Всем пиздец. А тут тебе добавочных не будет! Всё! Не будет тебе добавочных! Всё! Будет нас! Пау-пау-пау! Все, переходим к наказанию! Кожаный ремешочек! Дай-ка байка проведет! Каждому подарую! Да ты все закрыл! <с Each с Still> Это дикая анаконда, смотрите, как она играет. А Марска, куда беги, у меня ремень, ебать, да. не бог я руками ебать, блядь. Ну шо, братва, смотри, как она ползет. Куда ты сжался, ба, ну, как будто струсила. Давай, б. Бориса, что делает? Давай, блядь, Дина, быстрей! Да хули, я тебе пойду в роли. Ну, дрозика. что, боитесь нахуй? Не нахуй про ⁇ бывает. Нахуй, отец. В демократии. Кто не проебует, тот не ест. <свят> <свят> хули ты ешь сюда. <свят> а! а! а! а! а! Чинана. А! А! Вот это оно ебает. Именно в этом моменте я проебу. Я в моменте... Я в моменте... <смех> ты куда Блять, нас Ветер сейчас... кого-то там несет. Да, такой... Сейчас твою шопу ветер унесет. Блять... Левый? Ползет да нет, к левой да. булке и впивается в нее. А, нет, кофту послала. Ну натягивай на туре. Хамиль, давай. <смех> Все, сейчас спасибо за просмотр. <смех> давай. Сейчас <смех> вот папец можно наказать. <смех> Я согнулся, я в креге. А это просто, братский, хороший. да как его, блядь. Савановская оказалась фальшивкой, сейчас будет южноамериканская, нахуй. Давай. Какой американский. Да что вы, едите, блядь. Наконец-то вы, нахуй. Еба мне хуяли тогда. Вспомните, подписчики, нахуй. Пеной они мне лупили по лицу, нахуй, по да? Он и он как <свят> раз таки. И еще один красный, но. Давай красный я вот тебя не бил. бил. В смысле? Красный тебя пожалел. А, ладно. Поэтому вы проебали, а красный выиграл. Потому что у меня пожалел. Давай. <свят> давай, блядь. Ой. Ой! Пиздец. Потому что он ударил, блядь, боковины, ремня, Надо, нахуй, это больнее, все, вы пиздец. Вы короче, всем <свят> спасибо за просмотр. Подписывайтесь <свят> на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, хоть что-нибудь сделайте. Ставьте! Надо такие, знаете, там... Всё, вижу, да, голос, всем и удачи, и по всем пока! Пока! Ай, <свят> <Ой>, давай! <свят>